Книжение Драупади. И повернулся Дурьотхана к Видури и сказал. Ступай, приведи сюда Драупади, любимую и чтимую супругу пандалов. Пусть придет она немедленно и подметет чертоги, и пусть нам на радость пребывает отныне вместе с рабынями. Глупец, сказал сыну Дритараштры, премудрый ведура. Ты не понимаешь, что висишь над пропастью. Мелкая тварь, ты приводишь в ярость тигров. Не гневай судьбу, не спеши в обиталище ямы, ведь Драупади не может быть рабыней. Ибо в то время, когда царь ее поставил, он не был уже владыкой даже для самого себя. «Позор, да будет трусливо припирающемуся видуре, Презрительно воскликнул опьяненный победой Дурьотхана. «Эй, гонец, ступай и приведи сюда Драупади, ведь ты-то не дрожишь от страха перед пандовыми!» И вскоре вернулся гонец со словами от Драупади, что спрашивает она Юдхиштхиру, кого он проиграл сперва, ее или самого себя. Но Юдхиштхира сидел словно каменный, и не промолвил он в ответ ни слова. «Пусть придет сюда Друпади и спрашивает», — сказал Дуриотхан, «и пусть все услышат, что ответит ей Юдхиштхира». Но посыльный, страшась и гнева царя, и гнева Драупади, вопросил находящихся в собрании, «Что же я ей скажу?» «О, Душасана!» — повернулся к брату своему Дурьотхана. «Вижу, этот посыльный боится Бимасены. Приведи сюда Драупади, и если потребуется, то и силой». И пошел Душасана в покое Драупади и сказал ей, «Иди в зал, о царевна Панчалов, мы тебя выиграли!» Удрученная, Дроупади побежала, пытаясь скрыться в женских покоях царя Дритараштры. Но Душасана догнал ее и схватил ее за волосы, а потом поволок к Дурьотхане. Горестно понурились Пандовы, увидев, как торжествующий Душасана тащит за собой их прекрасную супругу, с растрепанными волосами, сползающим с плеч платье и полную гнева. Душа Сана же, заметив, что Дроупади укоризненно смотрит на жалких своих супругов, крикнул ей со смехом «Рабыня!». Смеялись и Карна, и Шакуни, и Дуриотхана. Прочев же, находившихся в зале собраний, охватила великая скорбь. «Так что же скажут старейшие?» Слабым голосом вопросила Драупади. «Неужели ни Дрона, ни Бишма, ни Крипа, ни даже благородный Видура и царь Дритараштра не замечают страшного беззакония?» Когда сказала она так, жалобно рыдая и глядя на своих супругов, Бимасена разразился гневом. «Даже в притонах у Хиштхира, воскликнул он. «Пьяницы не играют на своих женщин!» ибо имеет к ним сострадание. Ты проиграл все царство и нас, своих братьев, но это не вызвало у меня гнева, ибо ты наш владыка. Но играть над Раупади грех и преступление. Я сожгу за это твои руки. Принеси мне огня, о Сахадева. Соблюдай высший закон, о Бимасена, остановил его Арджуна. Никто не смеет приступить волю своего старшего брата. И играл он не по своему желанию, а будучи вызван по долгу к шатре, не вселяя ликования в сердца врагов, глядящих на наш раздор. «Свое слово я уже сказал», — стал мудрейший ведура. «А вы все, находящиеся в этом собрании, подумайте о законе, и о том, что ответить благородной супруге пандов. Ничего не сказали цари и мудрецы, и тогда не в силах смотреть на страдания Драупади и ее супругов, вскричал векарно сын Дритараштры. «Отвечайте, о цари! Ни Дрона, ни Бишма, ни Крипа, ни Дритараштра не дали ответа благородной царевне, так дайте его вы, остальные, отбросив гнев и пристрастие. Он повторил это много раз, но ничего не сказали хранители земли, ни хорошего, ни плохого. Изжал тогда викарного отчаяния руки и сказал, послушайте тогда у владыки мое мнение. Игра в кости это порог, так считают лучшие из мужей, и поступки игроков не одобряются. Вот и сын Панду, одержимый пороком, поставил в игре общую свою и братьев своих супругу. Он поставил ее, проиграв перед этим себя, и не сам, а по уговору Шакуни. Поэтому я не считаю царевну проигранной. Когда услышали это, поднялся среди собравшихся великий шум, и все они одобряли Викарну и осуждали Шакуни. Но потом встал разгневанный Карне и сказал так. «Как смеешь ты, мальчишка, возвышать свой голос, когда молчат старейшие? Почему считаешь ты, что Драупади не проиграно, когда старший из пандавов поставил все свое богатство, а она – часть этого богатства?» И Драупади, и ее супруги, и их богатство – все это было выиграно Шакуни по закону. «О, Душасана, твой брат Викарна совсем еще мальчик, хотя и пытается говорить как мудрец. Сними же одежды с пандовов, а также с Драупади, и пусть поймут они, что не хозяева больше себе». И тогда пандовы сняли с себя верхние одежды. Душасана же схватил Драупади и начал стаскивать с нее платье. Но всякий раз, когда стаскивал он с благородной супруги Пандова в платье, на ней появлялось другое, такое же в точности. При виде такого чуда, ропот поднялся среди царей, Бима же встал, дрожа от гнева, и громовым голосом произнес страшную клятву. «Внимайте моему слову, о кшатри! пусть не попаду я в мир своих предков. Если не напьюсь крови этого низкого негодяя, подлейшего из потомков Пхараты, разорвав его грудь во время битвы. Услышав такую ужасающую речь, все цари одобрили Биму, осуждая низкого сына Дритараштры. Когда же ропот смолк, груду платьев унесли из собраний, а душа сына пристыженный, пошел на свое место и обратился к нему карно. Уведи, о а душа сына, Рабы Рабыни, дру, упади во внутренние покои. И душа сана повлек эту страдалицу, и упала она на пол и стала сетовать. Прежде собравшиеся здесь цари, видели меня только на арене во время своем вары, но никогда и нигде в другом месте. Я, которую не видели прежде ни солнце, ни ветер, выставлена сегодня на показ всем в зале собрания. Известно, что замужних женщин никогда не приводят в собрание, так неужели же у кауравов забыли все законы? Как терпят они, что их невестка подвергается таким мучениям? Ответьте мне, супруги царя справедливости, из одной с вами касты происходящей, рабыня я или нет? Считаете вы меня выигранной? Или не выиграны, о цари, я буду покорна вашему слову. Пути и законы извилисты, сказал Бишма, даже лучшие из мудрецов не способны понять их в полноте. Я не могу с уверенностью ответить на твой вопрос. Скажу, однако, что скоро наступит гибель этого рода, ибо безумие и алчность обуяли Кауралов. Посмотри на старцев, Дрон, Крипу и других. Все они сидят, опустив головы, и не могут сказать ничего. Один ют судья в этом вопросе, таково мое мнение. Пусть скажет он сам, выиграно ты или нет. «Да», — обратился к Дроупади Дуриотхана. «Пусть благородный царь справедливости скажет, повелитель он тебе или нет». И пусть все его братья Пандовы скажут в присутствии собрания ради тебя, о царевна Панчалы, что Юдхиштхира не повелитель ни им, ни тебе, и пусть освободят тебя и сами освободятся, и сделают царя справедливости неправедным, пусть все они это скажут. И поднялись в зале одобрительные крики, и все ждали, что скажет Юдхиштхира и его братья? Однако молчал царь и заговорил тогда Бимасена. Юдхиштхира нам повелитель, и если он считает нас проигранными, мы проиграны. Иначе никто, коснувшийся царевны Панчалы, не ушел бы от меня живым. Меня сдерживает только уважение к старшему брату до увещевания Арджуны. Однако будь на то позволение царя справедливости. Я перебил бы этих подлых сынов Дритараштры шлепками рук вместо меча, подобно тому, как лев уничтожает жалких тварей. «Будь терпелив», — сказали ему Бишма, Дрона и Ведура. «Все это вполне для тебя возможно». Карна же тем временем обратился к рыдающей дроупадей. «Отныне, о, милая, — сказал он, — ты рабыня. Твои повелители — сыновья Дритараштры, а не эти пандовы наши рабы. Выбирай же себе нового супруга, такого, который не проиграет тебя в кости». Услышав то, неистовый бима, горько вздохнул и повернулся к Ютхиштхире. «Я не гневуюсь на сына Колесничева, — сказал он, — ибо по заслугам оказались мы в таком положении. Разве отважились бы враги говорить при мне такое, если бы ты, о владыка людей, не проиграл меня в кости?» Но молчал царь справедливости, и тогда обратился к нему Дурьотхана, сказав, «Ты словно онемел, о сын Конти. Ответь все-таки на вопрос, может быть, ты считаешь...» Драупади проигранный. С этими словами он ослепленный могуществом своим и ненавистью обнажил свое левое бедро и насмешливо взглянул на Драупади и снова загремел голос Бимасены. Да не достигну я мира своих предков, если не раздроблю бедра этого палица в великой битве. Подумайте о Кауравы об опасности, исходящей от бимы», – заговорил премудрый ведура. «В этом зале шла нечестная игра, а вы о чем-то еще спорите? Проигравший себя, ничего не имеющий, не мог проиграть ничего больше. Выигранное у него богатство – все равно, что богатство, обретенное во сне. И если вы не боитесь отступать от истины, то подумайте хотя бы о своем благосостоянии, о Кауравы. И в этот момент раздался откуда-то вой шакала. В ответ ему заревели ослы, закричали в небе зловещие птицы. Страх и ужас обуяли собравшихся. И заговорил тогда царь Дритараштра, не произнесший до этого ни одного слова. «Ты погубил себя, о малоумный Дуриотхана», — сказал он своему сыну, разговаривая так о дурно воспитанной с законной супругой славных царей. Затем повернулся царь к Драупади и улыбнулся. «Выбирай дар, о царевно Панчалы, какой желаешь от меня получить, ибо справедливое и добродетельное» ты лучшая из моих невесток. И попросила Драупади в дар себе Ютхиштхиру, чтобы не был он больше рабом и не был рабом его сын. Я дам тебе и второй дар, о милая, продолжал Дритараштра. выбирай, ибо ты заслуживаешь ни одного дара. И выбрала Драупади Бимуса Арджуны, Накулу и Сахадеву, с луками их и «Выбирай себе и третий дар», — сказал Дритараштра, «ибо недостаточно ты вознаграждена, о лучшая из моих невесток». И отвечала ему Драупади, «Жадность ведет к гибели закона, о прославленный. Не заслуживая третьего дара, не осмеливаюсь я о нем просить». Говорят, что для Вайши допускают просить один дар. Для женщины из рода Кшатриев в два. Три же дара может просить только царь, а для Брахмана допустимо сотни даров. Эти мои супруги, избавившись от жалкого своего существования, сами добудут себе благополучие, о царь. И встал тогда Юдхиштхира, и подошел к великому царю Дритараштре с почтительно сложенными ладонями. И спросил он, «О, царь, что должны мы сделать для тебя? Прикажи, ибо ты наш владыка, и мы хотим всегда оставаться послушными тебе, у потомок Бхараты». «Благо тебе, о сын Панду», — ответил Дритараштра, — «отправляйтесь с миром, «Владейте своим богатством и своим царством». Грубые слова говорят во время спора только низкие люди. Люди посредственные отвечают грубостью на грубость, а лучшие же и мудрые не говорят дурных слов никогда, что бы им ни сказали. Именно так ты, ублагородный, и вел себя в этом собрании. И потому, о сын мой, не храни в памяти дерзких слов Дуриотханы. Эту игру в кости я дозволил, чтобы испытать силу и слабость своих сыновей и только. Благо тебе, о Юдхиштхира. Возвращайся в Индрапрастху, и да будет у тебя с двоюродными братьями твоими братская любовь. И тогда лучший из потомков Бхараты царь Юдхиштхира, попрощался с царями и мудрецами, и отправился вместе с братьями своими.